Добрый вечер. В эфире «Злая собака». Как всегда, мы обсуждаем самые актуальные темы. На этой неделе эта тема связана с организацией платных парковок. Заработали они у нас. Позвали обсудить эту тему мы двух людей. Это Егор Фролов, координатор Краевой Федерации Автовладельцев, и Владислав Логинов, заместитель руководителя Департамента городского хозяйства. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня, наверное, вопрос первый будет все-таки, Владислав Анатольевич, к вам. День уже мы прожили с этим. Что можете сказать хорошего и что плохого? Вот какие-то итоги уже можете подвести? Ну, прежде всего, хочу сказать народную мудрость. Начало дела, это полдела. Полдела сделано. Парковки стартовали. Есть первые выступления денежных средств. Люди оплачивают. Очень приятно, что достаточно много сознательных людей, которые понимают, что есть законодательство, есть соглашение, есть платные парковки в центре города, надо платить. Поступают платежи, но а, одновременно с этим а, происходят и другие мероприятия. Это работа эвакуаторов. Эвакуаторы работают с другой частью наших граждан, а, горожан. Те, которые все-таки считают, что я паркуюсь где хочу, и так мне удобно, и так мне нравится. И а, что движение в центре должно быть свободным, это не моя проблема. Это вторая часть вопроса. Все организационные мероприятия пройдены, остались небольшие этапы. Я могу сказать, что понятно, что проект несовершенен на 100%. Есть определенные нюансы, и в процессе работы эти нюансы мы будем устранять. Мы взаимодействуем с депутатами, взаимодействуем с ГИБДД, принимаем замечания от жителей, работает колл-центр, который нам говорит, что... Есть определенные нюансы, которые до конца еще не проработаны. Внимательно их рассматриваем. Ежедневно отдел организации дорожного движения, управления дорог находится на улицах. В период работы, в период всех мероприятий они смотрят, каким образом это все происходит. То же самое учитывают, то же самое передают информацию. Mm -hmm. Я поняла, ваша позиция понятна, Егор, но, наверное, тогда к вам вопрос, все-таки, по вашему мнению, что пошло не так? Потому что у людей прямо волна возмущений впротив того, что люди призывают чуть ли не митинговать там ну, конечно, в скором времени. Мы сам факты проследили, первый день показал о том, что проект вообще полностью не удался. 51 час оплачен это Мы прекрасно с вами понимаем, что это 51 человек заплатил сотрудников департаменте городского хозяйства в районе 300. Да? Ну, если можно было попросить каждого сотрудника по 30 рублей за какую-нибудь машину закинуть, то можно было в первый день сказать, что 300 человек заплатило. То есть 300 часов. Угу. На самом деле, на сегодняшний момент мы прекрасно видим, как запускаются административные ресурсы, да, когда подключаются какие-то свои возможности, и э, идут такие вбросы информации о том, что все хорошо. На самом деле, все ну, настолько плохо. Ну, я просто не, не могу передать такие эмоции. Э, дело в том, что вот, э, когда на комиссии по безопасности дорожного движения 25 числа мы задали вопрос. Тетенкову Игорь Петровичу о том, что все ли знаки установлены, все ли парковки на сегодняшний момент обозначены знаковой информацией, на что Игорь Петрович сослался на управление дорог. И Маркатюк Сергей Викторович нам пояснил, что все знаки установлены, все абсолютно те поправки в бюджете, которые принимали депутаты городского совета на знаковую информацию и дорожную разметку были освоены, но единственное, не были освоены по факту самой разметки. Mm -hmm. То есть после чего я вышел из департамента городского хозяйства 25 марта и зафиксировал, что вот около департамента городского хозяйства нету этого знака. Плюс на сегодняшний момент там висит на знаке для инвалидов табличка о платной парковке. Там не, именно информация, которая всегда сейчас э, везде висит. Там нету знака, что это парковка платная. То есть, грубо говоря, если даже разобраться, вот зафиксировал я это тоже факт, разобраться, то здесь ущемляют самих инвалидов. То есть для инвалидов повешали табличку, что им надо платить. Для них проинформировали, что им надо платить. Плюс, э, как вы сами заметили, сегодня утром уже выкладывали пост о том, что э, знаки «Остановка запрещена» начали появляться везде. Везде там, где раньше были карманы. Да? Причем, э, скорее, скорее всего, сегодня нам об этом расскажут, о том, что эти карманы на Мира Маркса и Ленина будут заасфальтированы, то есть они будут убраны и ссылаются на то, что это ну, не соответствует, не соответствует ГОСТу, вот, да, кстати, вот да, Можно я... будет пойти по тем платным и те же самые размеры снять. То есть это Мы это вчера отличаться. делали, Владислав Анатольевич. Давайте, да, действительно разберемся с парковочными карманами, потому что, ну, судя по тому, что в соцсетях обсуждают, это одна из самых таких основных тем, которую люди поняли буквально вчера. То есть, да, вроде бы всех предупреждали, что действительно нельзя будет парковаться, но осознание пришло вчера, и сразу возник вопрос. А, поняли позицию, что якобы не соответствует каким-то нормативам. Вот что за нормативы? Почему из каких-то карманов все-таки сделали а, платные парковки, а в каких-то карманах, которые не мешают ходу движения, запрещено даже останавливаться теперь? Ну вот конкретно пример я приводила. Улица Карла Маркса, остановка напротив Перенсона, где карманы абсолютно не мешают ну, движению, потому что правая полоса автобуса, по левой стороне эти карманы находятся. Начнем с правды. Давайте. В департаменте городского хозяйства работает 100 человек, а не 300. Оплату работники департамента городского хозяйства не производили, потому что у нас есть перечень автомобилей, их государственные номера и адреса там, где произведены все оплаты. Я могу каждый автомобиль сегодня, который за два дня заплатили, mm -hmm. подтвердить его собственника, соответственно, заплатить. и фамилию. Ну не будем Это, насчет этого да. привлекаться, разберемся. Раз, Я, понимаю, что раз, система размещение... очень простая. Пока нет штрафов, народ не будет платить. Конечно. Размещение дорожных знаков подразумевает размещение знака инвалид, знака дополнительного на одной стойке. Здесь противоречий тоже самое нет. Это что касаемо вот этих моментов. Значит, что касаемо карманов на Карла Маркса, на Ленина. Улицы по плану организации парковочного пространства не предназначены для остановки транспортных средств. Поэтому аукцион состоялся из подрядной организации, которая при наступлении температуры эти парковочные карманы закроет. Их там не будет. Там будет полоса, выделенная полоса для движения пассажирского транспорта. Все остальные полосы будут предназначены для движения остальных участников дорожного движения. Я сразу спрошу по ходу если можно, если это полоса, которую вы хотите сделать да, для справа, пассажирского справа, транспорта. Справа, справа транспорта. То есть, я правильно понимаю, что автобусы будут из этой полосы пересекать все остальные к остановке подъезжая? Правая крайняя полоса правая. будет правая а крайняя левая? полоса. А левая крайняя полоса будет для, предназначена для движения остальных участников дорожного движения. Карманы. Карманов. Карманов. Та, да, там карманов не будет. Есть. Их не там будет. Там карманов уже. не будет, поэтому там... Знаковая информация уже установлена в соответствии но с нашим формулировка-то была, планами. что они не соответствуют нормативам? Про несоответствие с нормативами разговариваем дальше. На улице Мира карманы, которые нормативные, они остались, которые не нормативные, Есть карманы даже глубиной 80 сантиметров. То и когда их сделал, сейчас сложно установить, но эти карманы будут закрыты. К сожалению, организовывая новую схему дорожного движения, мы обязаны соблюсти все нормативные документы. Мы не можем сейчас в какой-то части соблюсти правила дорожного движения, а в какой-то сказать, ну сделали так когда-то, пусть будет так. Мы заново рассмотрели всю дорожную сеть, именно поэтому там установлено 850 знаков. Это не просто, они устанавливались по схеме. Каждый участок нужно было рассмотреть, каждый участок обследовался несколько раз. Можно сразу задать вопрос. Можно. Я не специалист, но вот у меня как автолюбителя сразу возникает. Если вы хотите, предположим, ладно, я правильно понимаю, карманов не будет на Мира, Маркса и Ленина, или? На Маркса они будут, на Мира они будут частично. А почему Мира же уже, чем Маркса? Почему тогда выбирается такое решение? По идее надо наоборот карманы по Мира закрывать Потому и делать что дополнительную на полосу. На Мира нету выделенных полос движения. Вообще. Слушайте, ну странная, честно говоря, логика ну, немного мне непонятна. да, можно итог сделать, что лучше не будет, будет только хуже, и те карманы, которые ранее существовали, да их просто э, ну уберут. И сам факт, да, говорите о введении платных парковок, ну, это необдуманно и преждевременно. Почему? Потому что потребность центра города в 5000 парковочных мест. Вот как раз вы когда говорили о том, что проект, оказывается, там существует с 2011 года, на самом деле в 2011 году администрация города неплохо пропиарилась в плане того, что будут созданы 5 многоуровневых парковок, которые будут помещать всю потребность города. На сегодняшний момент ни одна из них не запущена. Мы видим на... Около коммунального моста, да, вот этот каркас металлический непонятный, около кванта уже подрядчик не справился и передал его администрации города, потому что он ну, не справился с своими обязательствами. И все, мы на одном и том же месте. На сегодняшний момент центр города, потребность центра города в 5000 автомобилях. У нас полторы тысячи парковочных мест, которые ранее существовали, взяли и отобрали. Из-за этого хотят еще собирать деньги. То есть мы с вами платили налоги. Э, за эти налоги строились эти парковочные места, и у нас заместо того, чтобы э, те, которые карманы не соответствуют ГОСТам, доработать их до ГОСТа, у нас их просто закрывают, отбирают. Ну, я э, ничего здесь сказать не могу в плане того, что... ну чем думают и на что рассчитывают, непонятно. Нет, ну, я, знаете, тут еще одно могу сказать. Например, вчера мы наблюдали, что парковка бесплатная, организованная на речном вокзале, она пустая. То есть люди просто не хотят ходить. Это я тоже понимаю uh -huh. прекрасно, этот фактор. Хорошая погода, чтобы не прогуляться, но, я так понимаю, сознание переламывать будут ну, долго. А, в принципе, наверное, тех парковок, которые сейчас организованы, если грамотно, скажем так, провести, не знаю, пропаганду или там, информацию среди населения, то, наверное, хотя бы тут тех же парковок должно хватить. но они... И без постройки многоуровневых. Нет, они не поместят все равно потребность города. И сам факт вот этих знаков, которые установлены на сегодняшний момент, остановка запрещена. Некоторые знаки установлены перед платной парковкой. Вот знак остановка запрещена не отменяется знаком парковка, то есть уширение проезжей части кармана. Угу. За, то есть не разберите. Да, получается, у нас ситуация такая же, как в Москве. Только в Москве заинтересовалась генпрокуратура. Но на сегодняшний момент мы собираем всю информацию по всей знаковой информации, ну именно размещение как знаки у нас расположены и готовим документ в прокуратуру, то есть через депутата будем подавать в прокуратуру края. Угу. У меня такой вопрос на тему еще вот э, карманов. Я поняла стратегию, что это будет дополнительно. А зачем сейчас вешать знаки, если пока там можно парковаться, пока не решили вот этот вопрос с тем, чтобы их просто закатать в асфальт? Ну вот. Э, зачем про... лишать в данный момент? Разучивало слово не разбериха, не разбериха она не на улицах, не разбериха в головах. А В неразбериху чьих? еще и формируют вот некие специалисты, представители различных общественных организаций. На улично-дорожной сети сегодня нет неразберихи. Карманы, а мы не можем сегодня организовать знаковую информацию так, а через полмесяца, через месяц знаковую информацию по-другому. Она уже изначально сформулирована таким образом, как она дальше будет действовать. Почему нельзя повесить знаки, когда будет эта полоса а... сделана? А пока, чтобы люди парковались. Вот есть знаковая информация, она требует всего лишь исполнения и все. Подождите, а, но ну слово... это же не... Если там напутали а, со знаками. Слово... со знаками никто не напутал. Знаки находятся в соответствии со всеми нормативными документами. И эти знаки всего лишь осталось только исполнять. Вот э, дальше момент, когда мы сегодня повесим знаки, завтра их уберем, завтра повесим третьи знаки. Видите, мы знаки повесили один раз, мы никак не можем привыкнуть, что... Э, они находятся, что здесь есть парковка, здесь нет парковки. Люди не могут привыкнуть, мы не можем знаки менять постоянно. Сегодня организована знаковая информация таким образом, как она будет работать дальше. Давайте будем смотреть, давайте будем ее исполнять, и все, больше ничего не надо. Но мы ведь сегодня говорим о том, ах, нет закона, ах, нас никто не покарает, поэтому мы будем хотеть делать так, как мы хотим. Нет, Но за Наблюдение знаков, скажем так, конечно, покарают. Я говорила конечно. лишь о том, что пока нет закона о штрафах а. за неуплату места на платной парковке, пока не принят этот закон. И это тоже интересно, зачем Но... все-таки это все ввело. Пока не разработаны меры, которые будут стимулировать все людей все-таки все выполнять. Но ну, все-таки позиции абсолютно неправильная. Стимулировать людей должно законодательство и собственное сознание. Так а его нет. Собственное сознание так, должно смотрите, стимулировать. Ну, давайте людей. честно признаемся, человек понимает, что да, тут платная парковка, но не приняли закон, который будет штрафовать его за то, что он не заплатит. А — Я У меня, вот, э, я да, у меня собственное принять, сознание будет в ближайшие дни. У меня а, собственное а, сознание, мне не дали, куда мне встать. У меня вот потребность центра города в 5000 парковочных мест. Вы хотите припарковать полторы тысячи, а остальных заставить иметь сознание пересесть на автобусы или где-то оставлять за городом свой автомобиль на, на каком-то шатле добираться? каждый автолюбитель должен иметь равную возможность припарковаться возле каждого учреждения. Любое учреждение, какое бы это ни было, хм. в центральной части города. Сегодня один человек, который приехал в 8 утра и уехал в 8 вечера, занял это парковочное Вы, место. Очень Вы правильно Где говорите. остальные Вы люди? Очень где остальных людей... Ответьте, пожалуйста, на один вопрос, на, этом на один вопрос ответьте. У нас около муниципально значимых медицинских учреждений нет парковок даже для инвалидов. Нету вообще никаких парковок. Возьмите перекресток Морковского и Вимбаума. Там поликлиника детская, номер один. Туда приезжают мамы с новорожденными детьми, им припарковаться некуда. Им негде высадить того же там инвалида, да, для того, чтобы на коляске. Я видел, как там высаживался инвалид на проезжую часть, садился на коляску и катился до естественно, самой поликлиники номер один. Сегодня при отсутствии платных парковок, при отсутствии знаковой информации, если мы дадим возможность, если будет возможность припарковаться всем, то мы знаем, что будет машина припаркована в первом ряду, кто-то остановится в третьем ряду, и инвалид не сможет за два квартала сюда Владимир подъехать Владимир просто-напросто. Я это понимаю, но вот конкретно Егора по поводу поликлиники. Вот когда люди, привезут, когда люди привезут инвалида, да, и там будет одно а, платное парковочное место свободно за 30 рублей, я думаю, для того, чтобы обеспечить своего родственника медицинской помощью, ну, можно заплатить 30 рублей и не пожалеть там его детям, внукам наверняка. Это абсолютно объективно и это правильно. Там никакой нет вопроса. Вопрос... Там же вопрос, том, что года назад мы просили а сделать. Медицинских учреждений это а, тот же самый вопрос, который мы обсуждали в том числе и вчера. Вопрос локальных мест, если он где-то не решен, то он будет решен в процессе, когда мы будем улично разрешать. Почему сразу это учли? Я понять не могу. Но это же вот очевидные какие-то а, вещи. А, мы Сейчас, в мае месяце, приступаем к работам по организации, где-то по закрытию карманов, где-то по а, дополнительным карманам. И все эти пожелания будут учтены, Егор об этом говорит уже не первый раз. Хорошо, и мы знаете, а, и, очень меня... давно об этом договорились, что там все мероприятия будут сделаны. при три года назад договорились, что все мероприятия Вы, вы знаете, да, данного... мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, потом еще с этим разберемся, еще у меня есть вопросы. Злая собака снова в эфире. Продолжаем обсуждать тему организации платных парковок в Красноярске. По-прежнему у нас в гостях Владислав Логинов, заместитель руководителя департамента городского хозяйства Егор Фролов, координатор Краевой федерации автовладельцев. Вот все-таки, возвращаясь к поликлинике, обсуждали это давно. Я вот пытаюсь понять просто логику. Если действительно вы понимали, что это болевые точки, почему нельзя было их было изначально в этот проект включить и как-то подумать, чтобы хотя бы возле социальных учреждений, хотя бы, например, медицинских, людям имели возможность подъехать и хоть как-то туда добраться? Они включены в этот проект, но ну, проекту второй день сегодня. Второй день проекта только Ты начался. Готовиться. Вот а можно я спрошу, вот смотрите, как у нас происходит да, на телевидении, например. У меня проект, а мой руководитель не принимает, пока я ему четко не расскажу. Сроки выполнения проекта, кто занимается съемками, куда мы едем, бюджет и прочее. А не может быть так, что я пошлю, например, съемочную группу в Гонконг и скажу, ты на месте разберешься там, что ты будешь снимать. Почему тут тогда получается, если проект запустили, то вот такие вещи не продуманы. Все вещи в этом проекте продуманные. Просто у нас в городе определенное количество жителей есть, которые каждый имеет свое мнение. Если мы обсуждаем мнение каждого жителя, мы отвечаем на каждый вопрос. И, соответственно, каждому мы должны пояснить. Мы сегодня слышим одно из мнений, одно из предложений. Если бы мы этот проект обсуждали втроем что а, все нюансы, которые мы видим втроем, они давно бы были решены. Ну, Егор но, говорит, три года об этой проблеме получаем, рассказывает. А, ключевые слова Егор говорит. Егор много чего говорит, я его знаю да. полгода, а то не три года. Я полгода занимаюсь, все они делами занимаюсь. Это как 300 человек работают но, в но... департаменте. Примерно из той а той же Это области. лично ваши слова были, когда вы мне сказ... я вас спросила, сколько у вас работает в департаменте городского хозяйства. Вы мне ответили, что работает у вас 300 человек. И не надо сейчас говорить о том, что я что-то придумываю, надумываю и все остальное. Лично количество людей в департаменте мы не обсуждали Давайте обсуждали. не будем и, спорить и на тему количества знаем, людей, друг которые работают в департаменте. У нас uh -huh. есть много вопросов, которые гораздо, я думаю, важнее и интереснее обсудить. Смотрите, такой вопрос. Вот депутат Константин Сенченко сегодня действительно я пост написала, высказал такое мнение. Никто ничего не считал и не мерил, а просто исполнили желание начальства. Совершенно очевидно, что нельзя убирать карманы. Также уверен, что нужно ограничить действия запрещающих знаков только дневным временем и буднями. Вечером и выходные пусть ставят. Кому будет плохо, если можно будет парковать машину на мира около дома быта в 20 или в 8 или в 9 вечера? Да, с Константином Владимировичем вчера мы вечером на эту тему разговаривали. Безусловно, эти вопросы будут рассмотрены. Перечень объектов и перечень тех общественных мест, которые в вечернее время могут быть посещаемы, тоже будем рассматривать. Это его предложение. Возможно установка, время действия знаковой информации. Возможно вечернее Замечательно, время. Замечательно, да? только говорят. спрашивается тот же самый вопрос, а почему опять же первоначально это не учли. Вот, Сенченко я не говорит, что он с этим предложением выступал раньше, на, приводил, когда конечно, это все обсуждалось. На комиссиях, везде. Да, это предложение было, это предложение от него звучало. Но было отклонено по какой-то причине. Инвестиционное соглашение было на тот момент уже подготовлено. В инвестиционном соглашении все параметры его были прописаны. Поэтому дальше эта работа будет вестись. Любой Проект, он требует определенной доработки. Немного не приняло, простить формулировку, в инвестиционном соглашении а, это было прописано. Что вы имеете в виду? Количество знаковой информации, участки действия знаков, время действия знаков и так далее. Все знаковые информации прописаны были в инвестиционных соглашениях и в наших контрактах на тот момент уже. То есть, ну тогда не обсуждалась вариация, чтобы в вечернее время... На момент подготовки, да, не обсуждалось. При дальнейших обсуждениях такое предложение было. Любой проект, любой законопроект, который у нас действует, имеет возможность внесения изменений, дополнительных соглашений. У нас есть законодательные акты 2001 года, 2004 года, у которых есть уже 18 поправок, там 20 поправок, 14, по которым внесены дополнительные соглашения с учетом вновь, каких-то обстоятельств, изменений временных каких-то рамок и так далее. Ничего в этом особенного нет. Я еще раз говорю, что... Если есть какие-то недостатки этого проекта, если мы их все вместе видим, то, очевидно, они будут вноситься, и эти изменения будут действовать А, а к чему вы сейчас говорили про предыдущие поправки, если речь идет вот о проекте, который обсуждается уже год? То есть его подготавливали до этого год, потом год его везде мусолили на общественных обсуждениях, депутаты раза два или три не принимали этот проект, и вы в итоге его все равно дальше продолжали все поправки были, все замечания были от депутатов. За год-то можно было все учесть. Вот почему сейчас говорить о каких-то там поправках 2001 года и всего остального? А, замечаний действительно было много, поправок действительно было много, но учитывались поправки только те, которые в рамках законодательства, и те, которые квалифицированы. А замечания, вплоть до ну, самых значит, неожиданных, их, которых их нельзя учитывать, ну, над ними можно только поулыбаться. То есть, я правильно вас поняла, поправьте меня, если я ошибаюсь, что вот, дескать, как придумали, так и сделали, а то, что люди высказали какое-то мнение, мы решили, что ну, не будем их сейчас, ну, а депутаты, потом, если да, сильно да, будут возмущаться, знаете, то учитывать это мнение. Я могу напомнить историю этого процесса. Процесса, но даже начать с того, что стоимость одного машиночаса, предварительно было предложено 50 рублей машиночаса. Mm -hmm. Дальше начались обсуждения в городском совете. В городском совете мы прислушались к депутатам, которые сказали правильно, что возможно это должно быть примерно 40 рублей в час, учитывая из экономической обстановки в крае. Решили, да, хорошо услышали, сделали, а 40 рублей в час. Дальше начали будировать эти вопросы, в том числе и на телевидении. Ну и в одном из телевизионных сюжетов, значит, в одном из программ было то же самое живое обсуждение. И именно там было принято решение... О снижении стоимости одного машины часа до 30 рублей в час. То есть, Я слушайте, говорю только Вы мне сейчас о стоимости. рассказываете какие-то удивительные ну. вещи, что на программе было принято решение о снижении, о снижении стоимости часа. А есть какая-то методика расчета этой цифры? Вообще, Матер... откуда она взялась? Потому что я читала, а... как в Казани рассчитывали. Да? То есть, а методика какая? Откуда взялась эта цифра? Я не говорю сейчас, что это много-мало. А просто много Просто чего Методика. Потому что вы сейчас сказали какие-то очень страшные вещи. Вот программа была, и мы решили снизить до 30. Вы хотите обсудить методику расчета? Она слишком длинная и сложная. Абсу... Э -э методику расчета делал департамент экономики. Она, по-моему, на 12 листах. Ну, Но... то есть, она есть, слава Но, богу, потому что конечно, я просто не поняла Конечно, безусловно. Значит, методика расчета зависит от чего. При стоимости 50 рублей одного машиночаса окупаемость проекта будет 3 года. При стоимости 40 рублей машиночаса уже, по-моему, 4,5, либо 4 года 8 месяцев. И при стоимости 30 рублей это 5 лет с какими-то месяцами тоже. То есть здесь встает вопрос передачи оборудования и передачи самих самого оператора и программного обеспечения в муниципалитет. При стоимости в 50 рублей город Красноярск получил бы платные парковки и оборудование платных парковок через три года. При стоимости 30 рублей, ну, к сожалению, через 5 лет. Кстати, давайте придем а, к вот Именно вот эта методика расчета. А, угу. В проекте, да, и инвестор, когда пояснял как будут вообще организованы вот эти платные парковки. Он говорил о том, что там будет датчик, который определяет, стоит машина или нет, что это будет все на автоматическом режиме. Но, к сожалению, датчиков мы сейчас никаких не видим. То есть автовладелец не может через какое-то приложение зайти и посмотреть, там, существует ли там, там или там свободное место. Он едет и все равно он ищет это место. Не обязательно он его найдет около своей работы. Плюс, когда он приедет, а, к примеру, у него нет ни гаджетов, да, ничего, он не сможет рассчитаться рублями. Он не пойдет искать где-то, как нам предлагают, идите ищите платежку, да, там, где можно оплатить рублями непосредственно. А мы прекрасно видим, что на сегодняшний момент инвестор сэкономил, поставил простые, грубо говоря, планшеты на подставки, да, где мы просто там тыкаем, вводим свои данные, там, или через приложение, через телефон оплачиваем. А вот сегодня я был на радио, да, на одном, и э, действительно люди звонят и говорят, а если я там приехал с Nokia там, 2210, да, там, в котором просто черно-белый, у меня ничего больше нет, у меня есть только деньги. Мои что, права будут нарушаться? Я вот, что, кстати, не могу рассчитаться? Вопрос. Сейчас я читала тоже эту тему. В Казани такие же стоят аппараты, как у нас. И там, насколько я понимаю, местное отделение ФАР выяснило, что э, то, что у людей нет возможности платить наличными средствами, является нарушением закона прав потребителей, но власти сказали, что вот организация платных парковочных мест под этот закон вообще не подпадает. Вот какое мнение есть у вас? Не надо тыкать на планшеты сразу говорю. Можно приехать в черно-белый А В зоне действия платных парковок находится 55 платежек терминалов. Можно оплатить через терминал платежку наличными. Не говорим о Это нарушении да. здесь. А дальше. Сегодня работает 20 паркоматов, паркоматы будут доставляться дополнительно, дальше можно оплатить с мобильных приложений, это все-таки у кого есть гаджеты, а поэтому все здесь условия соблюдены. Про наличные деньги у меня вопрос был. Вы считаете, что это нарушает все-таки права потребителей или организация платных парковочных мест? Мы же говорим о терминале платежкой. платите наличными, пожалуйста. А Про наличные закрыт... средства у меня был вопрос. Вот в Казани, я говорю, там идет битва сейчас такая, что фарцы доказывают, что это нарушение прав потребителей. Власти говорят, что организация платных парковочных мест не подпадает под закон о защите прав потребителей. Что можете сказать по этому поводу? Я могу сказать, правильно говорят власти, неправильно говорят фаровцы. Хорошо, ну, вы знаете, у нас разберется. заканчивается время, к сожалению, программа. Много вопросов. Давайте сейчас подытожим. Предложение вы принимать, если будете туда, в каком виде? И, например, по поводу парковочных карманов, это окончательное решение, пересмотру не принадлежит, что оно будет закатываться все эти парковочные места в асфальт. Слово «закатываться в все парковочные места» я бы ну, ну, назвал на по-другому. Да. А там, где запланировано изменение параметров улично-дорожной сети, да, есть уже... Контракт на выполнение видов этих работ. Эти виды работ будут выполнены в соответствии с техническим заданием. Поэтому, конечно, эти запланированные мероприятия, бюджет утвержден. Бюджет утвержден именно для выполнения этих позиций. Бюджет утвержден депутатами города. Поэтому здесь мы не исполнить его не можем. Депутаты за него проголосовали. И именно за это. Угу. Да, эти работы будут выполнены. А, что касаемо всех остальных мероприятий, безусловно, мы принимаем все пожелания. Это на сайте администрации города. Оператор парковок на сайте «Краспарк» тоже uh -huh. принимает все эти замечания. Есть у них телефон колл-центра многоканальный, который уже доводили мы до всех. На этот телефон тоже можно звонить и давать свои предложения. У меня сегодня несколько листов этих предложений уже есть. Если кому-то интересно, я могу передать то, с чем обращаются к нам жители. Uh -huh. Но, то есть, опять же, они будут рассматриваться кем? Кто будет принимать решение, вот, скажем так, предложение депутата там, Синченко о временных там введениях отрезков в вечернее время принять, а предложение от Пупкина вот это не принять? А это какая-то комиссия, что? Кто эти люди? Тот, чьи, чьи полном, чьими полномочиями это является. Администрация города Красноярска, конкретно департамент городского хозяйства. Организация дорожного движения, знаковая информация. Это полномочия департамента городского хозяйства, которые прописаны во всех регламентирующих документах. К сожалению, закончилось у нас время. Спасибо, что согласились прийти и обсудить эту непростую тему. Жить нам с платными парковками, а вот как, видимо, покажет время. Это была злая собака. Увидимся на следующей неделе.